Итак, мы будем решать линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Однородные и неоднородные. Давайте мы вернемся к, к теории, которая нам понадобится. Вот эта теория здесь описана. Итак, только вместо а нулевого давайте я буду просто сразу писать единицу. То есть у нас какое-то... Линейное дифференциальное уравнение n порядка. С постоянными коэффициентами. Это означает, что у нас дано вот такое уравнение. y в степени n плюс a1 y в степени а не в степени, это производная. Плюс а2 y в степени, а опять в степени. порядок производной, плюс и так далее и так далее у нас до самой переменной то есть до величины а н до самой функции y напоминаю мы рассматриваем y как функцию от x и рассматриваем сначала однородную равню то есть правая часть равна нулю соответственно напоминаю что я обозначил через y n через y вот таких круглых скобках степень, показатель степени записано это означает, что я записал n производную y по x, dx степени n и так далее. Например, y в степени 2, это будет что? Вторая производная d2y от dx квадрат. Итак, вот такому уравнению будет соответствовать Характеристический многочлен. То есть, я вместо функции y беру какой-то символ r. А вместо показателя производной, порядка производной, я беру именно просто степень r в степени n. Плюс что? a1 r в степени n-1. минус Плюс a2 r в степени n-2. минус Плюс и так далее, и так далее. Плюс а n. Ну, здесь в данном случае надо было бы написать, конечно, r в степени 0. Но мы... Не забывайте это r в степени 0, то есть множитель единица равно 0. Ну, нам даже не, можно, не решает уравнение. Оно нам не нужно. Нам нужно разложить вот этот характеристический многочлен на множители. То есть p от r, вот этот, вот этот самый многочлен, характеристический p от r. Нам нужно разложить на множители. Естественно, вспоминая. Теорема алгебры многочлена n степени имеет n ровно n корней. Среди них он может иметь как действительные корни. Давайте их обозначим. То есть корни уравнения. Действительные. Обозначим через r1, r2 и так далее. r. Не знаю, w, например, корни мнимые. Обозначим, соответственно, через там, Z1, Z2 и так далее. ZV. Напоминаю, что каждый мнимый корень состоит из чего? Например, Z1 состоит из действительной части плюс мнимая часть И q 1 Ну, вообще-то по традиции чаще пишут минус P1 минус И Q1. Z2 равняется что? P2 минус И1. Q2 и так далее, и так далее. Ну и напоминаю, также из теории малогевого, что если Z1 является корнем, то есть сопряженный ему, то есть если Z1 корень, то есть Z1 сопряженная, то есть действительно часть плюс мнимая часть тоже является корнем. И так далее. Теперь И нам известно из теоремы, из теории чисел, что мы можем разложить на множители наш многочлен этот PR, где это значит будет в степени, как мы обозначим, например, не знаю, K1, это в степени K2 и так далее, и так далее, до последнего действительного корня R минус R, мне омега степень показатель и дальше пошли значит что множители r минус z1 в степени и1 и так далее до r минус z в степени и ну, я наверное зря обозначил l чтобы не будет с ним единицы l в и дальше у нас значит, пошло все то же самое с сопряженными. То есть R минус Z1 сопряженная в степени L1. Они в те же степени. минус RZ в степени v, v сопряженная в степени LV. Итак. Каждый такой... Характеристический многочлен мы можем разложить вот на такие множители согласно, теореме, согласно теории чисел. Основной теореме теории чисел. Итак, вот у нас имеется такое разложение. После этого, после того как мы получили такое разложение, мы для каждого разложения составляем характерный функциональный многочлен. Как он будет выглядеть? Вот, пожалуйста. Вот мы составили вот такое разложение на множители. И вот, значит, функции вот такому множителю в нашем разложении будет соответствовать вот такая функция. То есть, давайте здесь сразу напишу. Вот такому множителю. Первый я взял. R минус -R, R1 в степени K1. Какой уже будет соответствовать множитель? Это будет набор b1x, слагаемых b1x, но здесь x нулевое плюс и так далее и так далее. b1x в степени 1 плюс b1x, b1 в квадрате в степени x плюс и так далее, b1. В степени k1 умножить на x в степени k1 минус 1 умножить на e то есть на экспоненту с показателем r1 умножить на x в нашем случае теперь Соответственно, будет для R минус R2 в степени K2 и так далее. И так, далее и так далее. Теперь по поводу значит, наших множителей с мнимыми корнями. Каким, какие им будут соответствовать функции R минус Z? Давайте Z1 в степени L1. Им будет соответствовать очень похожая функция, только она будет состоять из двух уже множителей. Первый множитель будет из себя представлять, напоминаю, z1 у нас будет представляться p1 минус и q1. То есть первый множитель будет представлять e в степени p1x умножить на косинус q1x плюс. И здесь второе слагаемое. Все то же самое. E в степени P1X но умножить на синус Q1X. Ну, а здесь будут похожие, только другие, естественно, будут коэффициенты C1X плюс и так далее. C1 в степени L1 X в степени L1 минус 1. И здесь будет то же самое, только D1 плюс. Да, ну тут Первая степень, вторая и так далее возрастает. Плюс d1 в первой степени, d1 во второй степени на x степени 2 минус 1. Плюс и так далее. d1 в степени l1, x в степени l1 минус 1. Вот это у нас теория. да Ну и после того, как мы получили вот все вот эти э, функции... Общее решение у нас будет представляться в виде суммы полученных решений. Вот этих функций. То есть, общее решение, которое мы искали вот здесь, и решение вот этого уравнения y, оно будет у нас представляться... Вот у нас это уравнение y. Вот оно у нас... Давайте выделим красным Вот это уравнение Напомню, оно однородное И значит его решение будет представляться То есть это функция y решения Она будет представляться в виде суммы вот таких вот функций 1, 2, 3, 4, 5 и так далее Суммы вот таких экспонент е e в степени r1 x умножить на свою скобку плюс сумма значит е e в степени что p1 x косинус q1 x плюс сумма е e в степени p1 x синус q1 x ну естественно со своими там коэффициентами b1 c1 и так далее вот это теория дифференциальных уравнений, которые нам понадобятся при решении нашей задачи. Пример сейчас я покажу, чтобы было вам понятнее. Повторюсь, вы можете обратиться к справочнику по высшей математике Бранштейна и Семендиаева. Но покажу давайте в следующем фрагменте.